Уважаемый Овен, вы человек действия, поэтому этот курс содержит только те рекомендации, которые приведут к конкретному результату. Каждый урок займет у вас столько времени, сколько необходимо для проработки ваших скрытых качеств. В этом курсе мы с вами проработаем все ваши скрытые возможности, усилим все ваши дарования, обойдем все ловушки, которые подстерегают вас на пути к притяжению денег и узнаем удивительные способы, которые помогут с легкостью притягивать деньги. Но давайте все по порядку. Я вас уже жду в первом уроке.